Всем привет! В этом видео мы рассмотрим процедуру регистрации и создания API-ключей на криптобиржах Bithump, Bitstamp, Hobby, Kraken, OKEX и Polonix, а также подключение этих счетов к платформе ATAS. Начнем с регистрации аккаунта на бирже Bithump. Заходим на сайт bithump.com, нажимаем «Логин», далее нажимаем «Member Sign Up», Вводим регистрационные данные. Соглашаемся со всеми условиями использования сервиса. Нажимаем Sign Up. Далее переходим на почту. В письме нажимаем на ссылку подтверждения email адреса». И вводим данные для входа в систему. Также вводим код подтверждения. В личном кабинете заходим в API. Нажимаем API Key Request. Вводим логин и пароль. Вводим код безопасности. Соглашаемся с условиями. Далее выбираем права API-ключа. Подтверждаем действие ключами безопасности. Нажимаем «Create API Key». Видим, что внизу страницы появились данные нового ключа. Сохраняем эти ключи себе на компьютер и далее в платформе переходим в «Подключение». Нажимаем «Добавить», выбираем Bitcamp, нажимаем «Далее». Соглашаемся со всеми условиями и вводим сохраненные ранее ключи. Как видим, подключение было успешно создано и готово к использованию. Теперь перейдем к регистрации на бирже Bitstamp. Переходим на сайт bitstamp.net, нажимаем «Регистр», выбираем «Персонал аккаунт», вводим данные для регистрации, соглашаемся с условиями и нажимаем Open аккаунт». Переходим на почту и подтверждаем открытие счета. Вводим данные для входа в систему, проходим верификацию, после чего входим в личный кабинет. Нажимаем «Аккаунт», «Security», «Api Access», Включаем необходимое разрешение и нажимаем Submit. Видим сформированные Key и Secret Key, их необходимо сохранить себе на компьютер. В платформе снова переходим в подключение, нажимаем добавить, выбираем биржу Bitstamp, нажимаем далее, соглашаемся со всеми условиями, сюда вводим сохраненные ранее ключи и видим как подключение было успешно создано. Далее переходим к регистрации аккаунта на криптобирже Huobi. Переходим на сайт huobi.com, нажимаем Sign Up, вводим данные для регистрации, подтверждаем email, вводим логин и пароль, нажимаем на аккаунт и в выпадающем меню выбираем API Management. Вводим любое название API ключа и нажимаем Create. Далее вводим логин и пароль и из появившегося окна сохраняем ключи. Далее снова переходим в платформу, в подключение, нажимаем добавить, выбираем хобби, нажимаем я согласен, сюда вводим сохраненные ранее ключи. Теперь рассмотрим регистрацию аккаунта на бирже Kraken. Переходим на сайт Kraken.com, нажимаем «Создать аккаунт», вводим данные для регистрации, нажимаем «Создать аккаунт», активируем аккаунт при помощи ключа, отправленного по электронной почте и в личном кабинете нажимаем на этот значок. Нажимаем «Настройки», далее «Апи», нажимаем «Создать новый ключ», вводим название ключа, ставим галочки на необходимых разрешениях и нажимаем «Создать ключ». Из этого окна сохраняем ключи API и «Приватный ключ». В платформе снова переходим в подключение, нажимаем «Добавить», выбираем биржу Kraken, нажимаем «Я согласен», сюда вводим сохраненные ранее ключи и видим, как подключение было успешно создано. Предпоследней в нашем видеообзоре будет биржа OKEX. Переходим на сайт OKEX.com. Нажимаем «Регистрация», вводите свой номер телефона, подтверждаете номер телефона, придумываете пароль и вводите его два раза. Ставим здесь галочку и нажимаем «Регистрация». В личном кабинете нажимаем на значок профиля, выбираем API, нажимаем «Создать новый API» и вводим имя. Придумываем код API-ключа, выбираем разрешение, подтверждаем создание API по SMS, вводим код Далее нажимаем «Подтвердить» и «Просмотреть». Подтверждаем намерение по SMS и сохраняем появившиеся на экране ключи. В платформе открываем подключение, нажимаем «Добавить биржу OPEX. нажимаем «Согласен», сюда вводим сохраненные ранее ключи и пароль API ключа. Как видим, подключение было успешно создано. И последнее в нашем списке будет рассмотрена криптобиржа Polonix. Переходим на сайт polonix.com, нажимаем Sign Up, вводим регистрационные данные и нажимаем снова Sign Up. Заходим на почту, подтверждаем нашу регистрацию, далее вводим логин и пароль и нажимаем логин. Проходим верификацию, далее переходим в личный кабинет и нажимаем на значок настроек. Выбираем API Case, нажимаем Enable API, нажимаем Create New Key и сохраняем данные ключи на своем компьютере. И как всегда в платформе переходим в подключение, нажимаем добавить биржу Polonix, нажимаем я согласен, сюда вводим сохраненные ранее ключи и видим, как подключение было успешно создано. Теперь ваше соединение готово к работе. Нажимаете подключить на необходимом соединении и можете приступать к торговле криптовалютами в платформе ATAS. Поделитесь этим видео со своими друзьями, если оно было вам полезно, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в следующих видео!